Знаете, на нашем В нашем городе светлом, светлом. Какой? Какой Ты никогда не, не встречал вечерней рекой <свят> Не И мечтал до Зарезаврив Зарезаврив зари С друзьями ты, ты не, понесли не понесли бродил Путин. По широким проспектам, проспектам Значит, ты, ты не, не был видал был вау, Лучший город земли Песня плывет все поет А тебе, Москва Точно ностальгия Ты к нам а в приезжай И пройди по Арбату, Окунись на Тверской В шум зеленых, зеленых аллей Хотя бы раз посмотри Как танцуют девчата На ладонях больших Голубых площадей Песня плывет поет эти слова о тебе Москва. Эм. Ну. Слова ты вспомнишь, Проигрыш. мои. Проигрыш. Если только приедешь увидишь. и увидишь, увидишь хоть раз, раз лучший город Земли. Песня <сос> сердце поёт, <сос> эти слова, слова. А слова А тебе, Москва. Москва. Да, давай еще. Ну все хватит. Ну?